Здравствуйте, с вами Тамара, и давайте посмотрим, что принесет львам август месяц. Записываю я это видео из очень красивого городка Равин, в Хорватии, где я живу летом, спасаясь от лондонской погоды, лондонских дождей. Ну, начнем мы с общей картины месяца, а потом поговорим о каких-то конкретных событиях. В первую очередь, больше всего этот месяц подходит для любви, сексуальности, романтических отношений и самым подходящим днем для этого является 18 августа. Успешным днем для бизнеса будет 22 августа, а самым оптимистичным и удачным днем в августе должно быть 20 число. Но давайте поговорим обо всем по порядку и в первую очередь многие львы и львицы празднуют свои дни рождения и с чем вас я и поздравляю. Итак. Ваше первое событие – 6 августа солнце в напряженной позиции к Урану, и у вас этот конфликт между вашим сектором достижений в области работы и карьеры, что очень важно для Львов, и вашим личностным сектором. Мне кажется, что конфликт состоит в том, что вы видите себя на более высокой должности, может быть, в более престижной компании или если вы работаете на себя, то вам хотелось бы, чтобы ваш бизнес был более успешным. Однако приходится, к сожалению, мириться с тем, что есть. Очень трудно будет в этот период работать в подчинении кому-то, ведь солнце в вашем секторе лидерства, вам самим хочется руководить. Трудно будет ладить, например, с начальством. Вообще захочется перемен в этой области вашей жизни, свободное. Однако не поддавайтесь бунтарскому духу урана, это может негативно сказаться на вашей карьере. Вообще у, у кого-то из вас могут произойти серьезные перемены в области работы, например, может быть смена начальства, и оно не придется вам, кстати, по душе. 8 августа. 8 августа состоится новолуние в вашем первом доме. Это опять ваш личный сектор, сектор «Я» с большой буквы. А новолуние – это всегда что-то новое, и в вашем случае хорошо изменять себя. Новая прическа, маникюр, новые наряды. А как только вы почувствуете себя внешне на высоте, у вас появится и повысится внутренняя самооценка, появится уверенность в себе. А когда мы уверены в себе, мы находим в себе смелость начинать что-то новое в нашей жизни. То есть появляются в нашей жизни новые люди, новые интересы, новые начинания. 10 августа планета Венера в оппозиции к Нептуну. И у вас оппозиция между деньгами и отношениями. Особенно это касается тех, кто зависит от денег вашего партнера или партнерши.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 У кого-то, может быть, бывший муж стал зарабатывать больше денег, но выплаты по алиментам увеличивать не хочет. Или ваш бизнес хорошо развивается, приносит хороший доход, но ваши личные доходы от бизнеса не меняются. Может быть, ваш бизнес-партнеры обманывают вас. Или у вашего мужа или жены увеличилась зарплата, но сумма, идущая в общий бюджет, не увеличивается, они что-то скрывают. Все это, вот то, что я перечислил, может вызвать конфликт между вами и вашими партнерами, касающиеся бизнес-партнеров также. 11 августа Меркурий. Меркурий входит в ваш второй дом гороскопа. А это сектор денег. Ну и кто-то из вас будет тратить деньги на образование, обучение. Может быть, какие-то программы, курсы, изучение иностранных языков. Или вы будете оплачивать, например, курсы вождения автомобиля. Очень хорошая позиция для тех, кто работает в коммерции, кто публикует статьи или вы выступаете с речами. У вас могут быть, кстати, хорошие заработки в этот период. В этот период можно подписывать контракты, договариваться с банками на выдачу кредита или займа. Все у вас пройдет очень успешно. Или можно просить прибавки к зарплате у своего начальства, тоже очень удачное время. 16 августа, Венера. Венера меняет знак и входит в знак Зодиака Весы. Это ваш третий дом гороскопа. Сектор коммуникаций, это сектор близких родственников и близкого окружения. Ну и в первую очередь хочется поговорить о любви. Кто-то, может быть, влюбится, влюбится в соседа или коллегу, начнете отношения, начнете отношения с кем-то из вашего близкого окружения. Могут быть просто очень теплые душевные отношения с вашими братьями, сестрами. И если у вас были какие-то конфликты, то дипломатия Венеры, она вам поможет с легкостью все уладить. Вообще Венера придаст непринужденность во время любых разговоров, общения, во время коммуникации с кем-то. 19 августа. Уран. Уран начинает процесс ретроградности. И, честно говоря, это хорошо. Уран – бунтарь. А тут он у нас немного поутихомирится. У вас это будет происходить в секторе достижений в области карьеры и работы. Ну и если в этом секторе последнее время у вас было много перемен, то сейчас может наступить затишье. Ваши отношения с вашим начальством или управляющим персоналом с людьми влиятельными, может в корне измениться. Вообще, может быть, следует внести какие-то более авангардные, новаторские методы в вашу работу, для того, чтобы вы достигли какого-то успеха. А кто-то решит уйти с работы и работать на себя, может быть, вам не подходит быть в подчинении. Вообще, ретроградность планеты, она хороша для того, чтобы все хорошо обдумать и не торопиться. 20 августа. Оппозиция. Оппозиция Солнца и планеты Юпитер. Ну и у кого-то из вас конфликт. Конфликт между тем, что хотите вы, а что хочет ваш партнер или партнерша. Может быть, вы очень сконцентрированы на себе, а так как Солнце в вашем личностном секторе это какой-то эгоцентризм. Может быть, вы никого ничего вокруг себя не замечаете, а вот ваш партнер или партнерша хотят внимания к себе, хотят серьезных отношений, может быть, хотят брака, хотят детей. Вот тут-то и кроется конфликт в ваших отношениях. Вас, по-видимому, все пока устраивает так, как есть, а вот вашего партнера или партнерша не очень. 22 августа. Солнце меняет знак и входит знак Зодиака Деву. А это ваш второй дом гороскопа. Сектор финансов, ценностей самооценки. Но солнце может только принести позитив в этот сектор. Кому-то прибавку к зарплате, премию, те, у кого были финансовые проблемы, вы можете их разрешить. Кто-то выплатит долги, кредиты, ипотеку, можно получить деньги по наследству в этот период. Не вдавайтесь в крайности, то есть кто-то начнет делать какие-то импульсивные покупки, а кто-то наоборот, все деньги будет откладывать. Ваша самооценка может повыситься, но для кого-то, к сожалению, это будет в основном связано с финансами. То есть, чем лучше ваше финансовое положение, тем выше ваша уверенность в себе. 22 августа состоится одно из самых сильных полнолуний, которое называют осетровым. Так его называли индейские племена Северной Америки. Ну, у вас оно будет происходить в секторе партнерства и брака. Полнолуние, оно обычно как свет фонаря, оно высвечивает ту сторону нашей жизни, в которой оно происходит. Ну, в вашем случае, это отношения. Кто-то из вас может задуматься, счастливы ли в этих отношениях? Все ли вас устраивает, все ли там хорошо? Если нет, то время заканчивать эти отношения, к сожалению. Это касается и бизнес-партнерства. Однако, если ваш бизнес, ваш бизнес-партнерство приносит какие-то плоды, то как раз вот в этот период вы можете получить какие-то результаты от вашего бизнеса, результаты вашего труда. Ну, а для тех, кто одинок, то есть если вы, как говорится, положили глаз на кого-то, то это самое время, время во время полнолуния открываться, рассказать о своих чувствах по отношению к этому человеку. 30 августа Меркурий. Меркурий меняет знак и входит в ваш третий дом гороскопа. Меркурий отвечает за сектор коммуникации, это обучение, а также сектор наших близких родственников. Меркурий в этом секторе принесет ясность мысли. Вам легко будет, например, даваться учеба, легко будет, легкость будет в общении, вы, может быть, без усилий разрешите какие-то мелкие проблемы. Может быть, много общения с вашими братьями и сестрами, частые поездки на автомобиле. Меркурий это поездки, это автомобильный бизнес. А Меркурий также отвечает за коммерцию. Ну и он поможет тем, кто ею занимается, например, при обсуждении условий договоров или приведении каких-то переговоров.